Давай пойдем своей дорогой, кто куда, Налива ты, я аж прямиком дурдом. Пусть в отражении глаз погаснут города, Мой островок души, твой дом. Давай расстанемся навеки, навсегда, Страницы рви, бросай в огонь. И в алкогольной коме кубиком из льда застынет зимой. Его не тронет. Давай представим, что нас не было, нет. В прощальных слов забытый груз. А с ним в прихожей наш невыключенный свет. Играет тени, сыграя в блюз. Bye. <laughs>